Какие средства и какие препараты должны быть дома для того, чтобы вы смогли начать эффективное и своевременное лечение до прихода врача? Во-первых, самое первое, я считаю, средство, которое должно быть, это жаропонижающие. Как правило, для детей мы используем или парацетамол, или нурофен. Чаще всего родители покупают в сиропах, потому что это и удобно, и эффективно, некоторые думают, что в свечах, например, есть еще такая форма лекарственная. Быстрее работает препарат. На самом деле, если идет вот сосудистый спазм при высокой температуре и кожа ребенка холодная, то и из прямой кишки препарат тоже не будет всасываться. Поэтому сиропы, они такие более эффективные. Что еще нужно иметь в своем арсенале? Обязательно сосудосуживающие детские препараты, типа э, оксиметазолина, оксилометазолина. Торговых названий их очень много, но в любой аптеке вы его купите. Для того, чтобы если ребенок нос ночью проснулся, например, а чаще всего ухудшение идет в ночное время, его нос наглыхо закрыт, он не дышит, ребенка голова квадратная, уши заболели, то обязательно нужно первое, что сделать, это разблокировать нос и закапать сосудосуживающие препараты. Если, конечно, нет каких-то противопоказаний и нет аллергии. Что еще нужно иметь в арсенале? Как правило, местные антисептики безопасные, которые можно использовать в виде распыления. Из таких самых популярных препаратов, но ну, я бы, наверное, выделил простых, популярных и эффективных парочку. Это Мирамистин и Тантум Верде. Что еще важно? Часто дети жалуются на ушную боль, поэтому нужно иметь препарат, который сможет обеспечить, обеспечить обезболивание для вашего ребенка. Это и тот же самый парацетамол, а эффективнее, конечно, нурофен. И также можно иметь у себя дома капли, которые обезболивают. Самое простое и безопасное – это отипакс, который можно даже капать, если у ребенка есть перфорация в ухе. Ну, на самом деле это сейчас не важно, но тем не менее, это один из самых безопасных препаратов, с которых можно начинать лечение. Что еще дома важно? Важно иметь по возможности это небулайзер, то есть ингалятор, компрессорный, в который можно залить лекарства и своевременно можно сделать ингаляцию. Почему? Потому что если ребенка беспокоит мучительный сухой кашель, он не может спать, можно сделать вот эту ингаляцию. Да? Если вдруг он ночью не дай бог проснулся и начинает задыхаться, то прежде всего вы можете залить туда хотя бы физраствор, начать уже дышать и, и вызывать врача, вызывать скорую помощь. Но вот для Первая помощь ребенку ингалятор все-таки часто требуется. И хоть он и такой более затратный прибор, но тем не менее, я думаю, что каждая семья имеет возможность его купить. И пусть он лучше не пригодится и простоит все это время, но лучше его иметь в запасе. Что еще можно иметь в своем арсенале? Это обильное питье, морсики, компотики, просто обильное питье. И иметь возможность снизить температуру дома. То есть нужно, чтобы ваши батареи перекрывались, ваши форточки открывались. Потому что если ребенок заболел, то вы уже наверняка все знаете. Если кто не знает, напоминаю, снижаем температуру воздуха и повышаем влажность. В принципе, я думаю, что все. Желаю вам крепкого здоровья. Если есть какие-то вопросы, рад буду ответить на них в комментариях. Если видео оказалось для вас полезным, сохраняйте его и ставьте лайки. Увидимся. Пока.